Психологи говорят, что лучшее средство против стресса — путешествие. Нужно взять с собой только самое необходимое, настроиться на позитивную волну, собрать хорошую компанию и пуститься во все тяжкие. Готовы к путешествию? Оставайся на связи на caliber.ru. Всем привет, вы на канале Danny Fox, и вас приветствуют в ВУД новости. Как уже известно, с выходом патча 1.19 появилась новая ветка китайских тяжелых танков с реактивными ускорителями. Как всегда, нововведение интригует, но процесс прокачки в игре непростой, поэтому многим не хочется зря и тратить время. Именно поэтому мы кратко в общих чертах расскажем, что из себя представляет ветка и актуальна ли она для нынешнего рандома. Новая ветка позволяет от 3 до 6 раз за бой, в зависимости от уровня танка, использовать реактивный ускоритель, который дает прибавку к удельной мощности и максимальной скорости техники. Объем реактивного топлива в одном заряде хватает на 10 секунд, что позволяет довольно быстро пролететь опасные участки на поле боя, быстрее занять выгодную позицию или же вовремя отступить на защиту базы. Начать стоит с появления с больших коробок преми-танка BZ-176, на мой взгляд, который просто сломал баланс на восьмом уровне за счет пробивной фугасницы. Увидев какое чудовище выпустили в рандом разработчики, они сразу же мигом кинулись его нерв, Прокачиваемую технику убрали фугасное орудие и понизили им характеристики. Кстати, БЗ-176 породил множество споров, и разработчики из Леста Games уже заявили, что на ру-регионе в мире танков премиумную технику могут сильно понерфить. Как результат, мы уже сходу имеем понерфленную ветку, которая вошла совсем не такой, как ее изначально анонсировали нам разработчики. Знакомство с новой механикой начинается на седьмом уровне, на БЗ-58. Танчик хоть и не блещет разовым уроном, но его достаточно комфортное орудие, крепкая башня и рациональные углы вертикальной и горизонтальной наводки, а также один из крепчайших в НЛД. Также неплохая подвижность. Если сходить просто, опробовать новую механику, то можете смело качать БЗ-58. Он не разочарует вас на поле боя, вполне достойно выглядит на фоне своих одноклассников. На восьмом уровне ждет боль, поты и слезы в лице БЗ-166 который на фоне према проигрывает по всем основным параметрам. Он может похвалиться неплохой аэльфой среди прокачиваемых танков, но расплачиваться за это приходится низким комфортом стрельбы и очень долгой перезарядкой. Бронирование нестабильное, голдой шьется на вылет в ближнем бою, даже в лоб башни. На нем сложно противостоять засилью премов на восьмом уровне, а тем более внизу списка, девяткам, десяткам и так далее. Пожалуй, на девятом уровне расположилась наиболее интересная машина этой ветки bz БЗ-68. Он хорошо сбалансирован по, своей, по всем характеристикам, что в топе списка позволяет катать свое удовольствие. Орудие играется от Альфы. В точности время сведения не ахти, но играть можно. Подвижность без изменений, но уже есть 5 реактивных ускорителей, которые можно растянуть на весь бой. Многие этот танк нравится больше, чем десятка, за счет своего бронирования. Он лишен такого количества уязвимых зон, поэтому лучше справляется с ролью тяжа и может играть в позиционки от башни с шикарными углами вертикальной наводки. Венец нашей всей ветки BZ-75, несомненно, подкупает стильным внешним видом. У него увесится 152-мм дубина, приличная альфа в 650 единиц. Но отвратительная точность, время сведения, долгая перезарядка опускают огневую мощь ниже плинтуса. Если к пушке еще можно как-то приловчиться, то с броней сделать ничего нельзя. Потому что разработчики данному танку сделали аж три комбашенки. Три командирской башни спереди и все довольно заметных размеров. На некоторых танках можно выезжать другой стороной, где нет комбашенки, или же прикрывать ее дулом. Но тоже не совсем ахти, потому что у нас их три, и все три командирские башни защищать от всех одновременно практически нереально. Как только все игроки прознают об этой ахиллесовой питье, то все могут забыть про крепкую башню. Помимо этого, броня корпуса тоже не лишена уязвимых зон, которые проявляются в зависимости от расположения корпуса или при преимуществе противника в высоте. Ветку очень легко исследовать, особенно если есть свободный опыт или чертежи, потому что все переходы на следующую технику идут через двигатель, а некоторым танкам даже не нужно открывать пушку 8, 9 и 10 уровня. Переходя к сути темы, можно сказать, что это та ветка, которую среднестатистически игрокам прокачивает стоит до 9 уровня, не выше. Раскрывать потенциал десятки БЗ-75 смогут только скилловые игроки, которые знают разные посадки, имбовые позиции и играют смело, решительно и умело. Только так можно выжить максимум из реактивных ускорителей, из всей мощности танка. Вероятнее всего, что интерес к этим тяжам угаснет очень быстро. И через пару патчей мысли об их прокачке будут все реже-реже посещать игроков. Пишите в комментариях, дорогие друзья, что вы думаете об этой ветке китайских тяжелых танков. И будете ли вы ее качать. Кто уже успел поиграть, делитесь опытом и впечатлениями. А на этом все, дорогие друзья. С вами были Вуд Новости и канал Дэни Фокс. Всем спасибо за просмотр, Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, жать комментарии. Все писать, писать, писать. Я читаю. На этом все. Всем спасибо. Пока-пока.